Тут еще место есть перед выходом посимпатичнее того, тут почище, тут, видимо, ухаживают. Вот Тут уже поглубже. Вода мутная, ничего не видно. куда-то идут туда, вперед и мы идем туда. Доброе утро. пойдемте прогуляемся на еще одно необычное место. Называется «Ручей фей». Вообще неоднозначная такая тема. Большинству левушек она не заходит вообще. Ну а мы сейчас с вами посмотрим. Находится прямо в туристической зоне Муйны. Ну, вот так это выглядит. Сейчас под этот мостик мы спустимся и пойдем. Начинается это все неприглядно. Не очень приятно, может быть, кому-то показаться. Хотя нет. Ой, сейчас тут немножко порядок навели. Так все здесь, смотри жары нету тенечки все с пальмами лианами так за зашторен очень круто не знаю мне нравится здесь Да мне все здесь нравится я только все только хвалю здесь во Вьетнаме Ведь для меня тут ничего плохого нет я, ну как бы можно всегда найти до чего докопаться в любой стране и в любом месте но я приехал сюда отдыхать я где-то подстраиваюсь Иначе ты будешь просто ходить недовольной миной. И, и ничего ведь не изменится. Ты же ничего не изменишь этим. Много туристов сегодня приехало. Вот такой ручеек. Сегодня суббота, и вьетнамцы с, ближ, с ближайших городов, а провинции приезжают на выходные до обеда, воскресенья, отдохнуть, покупаться в море. И все, и в воскресенье в обед домой. Приходится вот так маскироваться от солнца. Солнце во Вьетнаме очень дикое. Очень жгучие. Но вот здесь майоне. Очень хорошо. Тут хороший сильный ветер всегда обдувает. В принципе, если ты где-то у моря. Ну, главное, конечно, дать под прямые солнечные лучи в обед. А так, Замечательные ветра здесь дуют. Очень странно, что раньше вход стоил до 15 тысяч донгов, а сегодня никто не просит с нас оплату. Может быть он стал бесплатным за время ковида, пандемии. И заканчивается этот ручеек небольшим водопадом. Сейчас дальше посмотрим. Вот тут уже поглубже Вода мутная, ничего не видно Пойдем, пойдем, не бойся. Там как раз вот ему два глаза крокодилых я вижу. Или змея это там какая? А вот здесь крокодил, да? да, вот здесь он живет, то есть постоянно. А, возьми, такая трава. Красиво, очень красиво так. Ну, не знаю как сейчас, но раньше в конце ждала сюрприз. Небольшой водопад. солнцем не закрыт, хотя нет. Самое главное, что это бесплатно. Тут у нас растет мимоза пугливая, вот она, смотрите, вот, эй, побежала, испугалась, ать, пугается. И вот так он заканчивается, вот этим вот водопадом, ну, как сказать, водопадом. Мы забрались наверх. Вот тот самый водопад. А здесь озеро искусственное с цветочками. Такой сад небольшой, типа какого-то парка. Можете прогуляться. В таком все запущенном состоянии немного. Грязновато, корова в тенечке стоит. Пасется. Или бык-бык. Вот такая прогулочка. Часовая. И душе рекомендую побывать. Здесь. Тут еще место есть перед выходом посимпатичнее того, тут почище, тут видимо ухаживают, можно порыбачить даже вот, ребятки рыбачат стоят. Ну тут интересненько, да? Тут красиво, это фото А, крокодил? О! Ой! Все банкаров погиб. Потрогать можно? Ох, да. <смех> тоже. Ну, такой вот красивый сад. Мне нравятся вот эти все цвета. Вот, просто ядовитого цвета такого все. Кому-то с, с контра этот выкрутили на максимум. какой-то фрукт растет я не знаю может кто знает буду рад если напишите Кто интересно вот у нас дерево манго маленькие маленькие маленькие манги Тут побольше есть где же ты где вот так растет манга кто любит кто не знает Гвуси, гвызди. Вот он. А это там муторый. О, сверху ему. Тип не дал поесть малышам, мелким. Ты же мод, конечно, три банана заточить хочет. Этот груст, грустил, малыш Вот это высокие отношения Посмотри, где что там Так Спустя несколько часов мы отправились на песчаные красные дюны, что находятся при выезде из курортной зоны Муйне. Давайте вместе посмотрим на них. Друзья, еще одно интересное место в Мойне. Песчаные красные дюны. Все здесь в доступности, так сказать, очень близко. Ну, давайте посмотрим. Суббота. Очень много людей пришли на закат на эти дюны. Здесь есть два вида дюн в Мойне, белые и вот эти так называемые красные дюны. Эти поменьше, те побольше. Те побольше и подальше. Но они не совсем белые, конечно, а это не совсем красные. Ну, Но так как обычно прийти посмотреть можно кстати взять пластиковые такие вот досточки э, и покататься как на самках с гор у нас катается конечно скольжения такого нет но развлечься можно куда-то идут туда, вперед, и мы идем туда. Наверное, там закат красивее. Вот отсюда, кстати, вид на море тоже классный. Классный прохладный песочек, но только вот когда под закат уже, или рано утром. Если зайти сюда в обед, я как-то приезжал в обед сюда. встать невозможно на этот песок, он раскаленный, жуть, тут все открыто под палящим солнцем, не тени ни одной, ничего нет, ну вот интересно, понятно, что это не какие-то там прям дюны-дюны, ну дюночки, е-мое, нет. Начнется сейчас, ой, нашел дюны, дюны вот там. Да вот там, это не дюн. Ну, песочница, значит, большая. Песочница с красивым видом на море. Ну где такое еще, а? И хвойные там вон, растут. И пальмы. И море, и дюны, и остров какой-то там. Еще один рывок остался. Мимо у цели, друзья. Снова я куда-то поднимаюсь. Короче, там было внизу красивее, чем здесь. Тебе здесь сверху. Я думал, там что-то красивое. но. Ну, ладно пишем на тренировку поедем на дикий пляж прокатимся тут недалеко с плохами песчаными все как мы любим а народу сегодня много потому что я уже говорил сегодня много приехало гостей в нес сайгона отовсюду на выходные покупаться море солнце и до да, завтра до обеда они будут тусить. Все кафешки полны. Многие отели завиды под завязку. Проехать сложно, даже пробки, мой. Вот. И поэтому здесь тоже много людей. Так что все. Вот так подошел к концу еще один день в майне. В следующем выпуске мы с вами отправимся в чудесный город Далат. Поэтому не пропускайте, смотрите, подписывайтесь и пишите комментарии. Спасибо за просмотр, друзья. Rip up my appetite Don't leave me here drive dry Oh I don't wanna jinx it, baby